так народ всем привет что продолжаем сталкач аномали аномали плюс экспедишн 221 ссылочка в описании на скачивание там же и видео инструкция есть все давайте здорово бармен давай шо у нас меню подожди я выполнил задание 6580. работа еще есть еще вы бандиты ну, не знаю даже. А что-нибудь когда-нибудь однажды встретимся с ним, да? Давай еще работу. Еще Ничего не можешь предложить. Давайте, что-нибудь продать могу тут. Ну, косяки эти забирай, покуришь там с кайфом. Части мутантов вот это вот забирай. Всякие котлы он не может купить у меня. Вот это давай забирай. Водич, тут у тебя новых привозов, там ничего не было, да? то у меня персонаж, знаешь, он очень любит пить, очень. Спокойно. Стой. Могу Стой. Э -э -э, понял. А сюда можно? Проходи, не задерживайся. Так, я пошел. Слышь, я пошел. Давай, погнали что у нас там еще? Нужно продать АЕК. АЕК нужно продать. По квестам чё? Это понятно, но... Блин, я вроде как на запись, я же вроде ходил, с ним разговаривал, а ж затем с этим не с неписью это и ходил. Вот мне нужно сюда еще попасть. Но это потом, на дальний рейд. Защита интересов. Ну понятно, этого убить. Вы же в лесу грязная работа. Подожди, это что, один и тот же чел? Братан, да ты попал. Да ты попал, слушай. Мне за тебя награду, по идее, два раза дадут. Если что в этой игре не предусмотрено. Такая, типа, антибаг я не знаю, как это описать. Просто мне два человека дали на него задание. Он кому-то там явно очень сильно насолил. Но ну, мне же и хорошо, да? Фух, давай, отдышись. Сейчас почти доперли этот калаш. Патроны, я не знаю, заряд от РПГ-7. Ну, перевес что-то прям вообще, да, такой. Бербальный. Запрещено снаряжение, может столкнуться с одними или несколькими плохими патронами. Убрав на основной части последние можно использовать для создания куда более хороших боеприпасов. И я вот не знаю, мне пока там их коллекционировать там эти, разбирать. Чтоб потом нормальные патроны себе сделать. Что у тебя за пушка там такая интересная? пта. Понятно. Сейчас продадимся. Аптещик, кстати, надо бы прикупить. Мы там чуть потратились. С наемниками. Так, папа э папам пам Давай прикупить. Давай забирай рек Глушитель, вот этот вот. Патроны вот эти вот ненужные. А, это уже непригодные. Нифига себе. Вот это забирай, вот это забирай, вот это забирай тебе еще отдать? Один из этих... Э, не знаю. хим светов, Забирай. Э, так. Вот это обязательно забирай. Оно тяжелое. не ненужное. Все. 18 косарей на базу. Просто 18 косых. Так. Плюс 10 грузоподъемность там получше было сколько стоишь 42 тысячи он там 60 стоит Пу-пу-пу-пу. я даже не знаю хочу ли она это тратится сейчас Наверное, не хочу хотя прицелов кстати новых продажи не появилась а прицелов новых у тебя продажи не появилась 29 39 меня сдоебала эта куртка, ну честно, блять, ходить там потом это переть, вот так дышать там тяжело, ну не особо хочется. Давай свою тут долговскую, все, давай меняемся. Сейчас надеваю такой и такой. Эй, так. Избавляйся от нашивки. Так. Вот ты всякую хрень, не покупаешь, нет. А кому бы это продать все ну ладно котлы конечно но так патроны у меня хватает на эту автомат тоже хватает прям джешки дай мне пожалуйста вот так вот хотя пятнашку я не знаю показал что они уже стали непригодными все. Все, все, все, все, все. Давай, сейвич. груза почти нету. Так, даже у меня слот У тебя есть какие-нибудь там корсеты, там вот этот вот. Шняга, у тебя есть вообще? Таскать там побольше. У тебя нету. У бармана, по-моему, тоже нет. Но я увидел у кого там? у по-моему. Так, давай за медициной. Сколько у меня денег? 14 тысяч. Давай, давай, давай. У тебя завоза тоже не было, да? Па-па-пам. Ну ч, на мужика, что ли, попробовать? Бинтов у них нету, блин. Нифига у них нету. Пш, купи мне там всякие там таблетки кофеинов, там. Вот эту вот фигню. Так, барвинок я себе оставлю, если ты не возражаешь. Ну все живем. Ладно, я куплю, короче, у этого долгаша. У него хоть и дороже, но там, по-моему, на сколько там? На... Не намного, по-моему, дороже. Хотя бы... Хотя бы одну, что ли, взять. Блин, бинтик тебе взять. Нифига себе ты. Вот это... Ну, короче, за что там отдал, зато и взял. Все, Так, задание. Дальний рейд у нас. Э -э, грязная работа, это понятно. Так. Э -э, у, быстро до тебя я не доберусь. Защита интереса. Ну, это сразу два квеста. Он против мости. Давай сюда схожу, короче. Блин, или в рыжий лес идти сразу. Ну, это мне как? Это вот мертвый город, в рыжий лес. Потом, чтобы этот засранец, блин, не сбежал бы потом куда. Подожди, а где он? Грязная работа. Ну, я даже не знаю. Рыжий лес. Я где-то здесь, наверное, выйду, да? Ну, задание, блин, нет в противоположных концах. Работа. Да, по гиганта. А, давай еще что-нибудь. Кордон. Давай. Еще работа. Еще не хочу с свободными воевать. Все, погнали, короче. На базу к свободным идем. Ты можешь задание дашь? О, а давайте сюда, на базу долго зайдем и там, может, какое задание будет. Может, какое тут задание будет? дорогой мужик. Время дорого, рассказывай. Да, нечего. Хотите там рассказывать. Привет. А, каковы нынче трудовые будни долго? Быть может, мне стоит что-то знать? Ты наверняка заметил, насколько у нас прочное, но одновременно оброское и промозкое снаряжение. Ну, заметил, интересно, почему бойцы в здравом уме идут в бою в черно-красном снаряжении. Я просто предлагаю тебе подумать, на мгновение задуматься, кто наш настоящий враг. Наемники, нет, бандиты, всего лишь помеха, свобода. Они, конечно, опасные дураки, но все же не они. И даже не монолит. Короче, про рассказывает. Работу дашь. Кладбище техники в страхе. Это творение уже удалось забрать нескольких наших бойцов. На кладбище затемно. вроде не оставит от него и следа. Ну давай. Нашивка бандитов. Я тебе могу прямо сейчас это задать. Я выполнил задание. Шесть бандитов. Один из косарей мне отвалил за нашивки. Ну слушай, нормально. его вот, еще заработали. А ты же ничем не торгуешь? Нет, ты же вообще не торговец. Нет, ты не торговец. А что тут у тебя есть? Просто спальные места, да? Ой, извиняюсь. дверь ничего тут особого нету ладно не буду шариться тут у них вот опять он захотел кушать сейчас он захочет пить давай а, дух мщения это вот кладбище техники это мне вот сюда на кладбище техники я понял Давай там завалим. Сейчас как раз темно. Типа, как и попросили. Иди своей дорогой, сталчик. Иду своей дорогой. А помнишь, как я тут пер, а? Люкзак забитый там, чуть ли не рвется, уже по швам не трещит, блин. А ты такой, иди своей дорогой, сталчик. Чем, мужик, как оно? Так, обойти тут а -а аккуратненько. Погнали на кладбище техники. Сейчас все сделаем. В лучшем виде. Так, это получается... У меня сколько там было? 10, я помню. Сколько он там? 6 просил или восемь. 8. Короче, двух до четырех нашивок у меня еще с собой есть, по-моему. Сколько их у меня? Одна нашивка осталась. Не угадал. Так. Где там? Вот здесь вот. Дух мщения там. Так, и звук, звук, звук, звук, звук, звук, звук. Тише, пожалуйста. Это, я так понимаю, мне вот этот лесочек, да? Ну, кстати, когда-то давно я тоже там играл в эти моды, и, по-моему, там должны, по идее, сидеть Кравасиси. Ну...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 Не справился ладно давай еще раз это не считается Каб Кабанес там такой с подветвенной выскочил такой э -э эй всем привет это за зепа геймс блять так опять музыка блин на всю играет висит Так, ну с чабанами это шутки плохи, да? А что-то, кстати, ему вылов вот так еще тоже нормально обсадил. Ух, не подловишь меня больше так. Где там эта свинья ходит? Мистер Свин.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 Блин, ну из-за этого прицела его не видно, блять. Реально вот так вот надо его выстригать. Все. Кабанесса нету. Ну Там плоть. Ну плоть вроде, не опасна, она сама не кидается. Вот он, жахнул еще аномалией. Все, короче, погнали. Нету времени на этих э -э кабанов еще тратить. Ты ж подруг своих не привела не так ну тебя не смогу сделать давай я вот это еще волну перезаряжу так конечно хреновых патронов не было не было ну ч ⁇ охота на кровососов я не знаю ночных конечно на таких пригорошек не точно на него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 Живем, живи! Ну, одного-двоих я точно, по-моему, убил. Один-два-три осталось раненых. один нам точно видно, что раненый. Ух! Как же мне его забирать? А гранат у меня там закидать нету, да? И музыка еще орет. И музыка еще орет. Давай еще одна попытка. Так, на плот не отвлекаемся. Работаем по кровосисям. Давай, быстро к машинам. К машинам. Сейчас сами подбегут. Или не подбегут. Так, ладно, мы их ранили. Э, здоровье есть, здоровье есть. Все красное. Э, пай. Ну все, они там засели. Так, эээ, баба-ба-ба-ба-бам-бам-бам-ба-ба-ба-бам. -бам -бам -бам -бам -бам -бам -бам. Не, он сейчас все, он сейчас уже дохирялся. это кровотечка у него, короче. У него, короче, коватечка. Ну ч ⁇ господа, кто Вы где? Я ни хрена не вижу. О, все, пошла коватечка. Блять, еще и потемнело так, блин.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 это поломано. разобрать Всё, так разобрал ⁇ ёпту а я еще и спальник разобрал ну зашибись блин как метели, как мне вообще на youtube снимать давай короче я сохранюсь запись сейчас пригу я не знаю дождусь утра что ли когда он посветлее станет что ни хрена не видно будет короче продолжим с этого момента ну что? рассвет выбора нет. И полетели. Дневная охота на кровосись. Сезон открыт. Что, давай, сейвик. Сейчас вот что-то видно у нас. Мы с этими гадами блин, почти в темноте справлялись. Так что я думаю, сейчас уж точно справимся.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 Короче, если сейчас дубль будет неудачным, то я его нафиг вырежу. Да, музыка. Ouais. Давайте, подходите, что ли. Нахуй валить, валить, валить. <рех> ну все, и пиздец. Ходит там, плюс за яйца держится. Ходит там за яйца Давайте, еще раз попробуем, для приличия. А че я мучаю, собственно говоря, да? Зеркало, зяг... зеркало, зеркало, зеркало. Оба. Тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут. Фенчик. Так, ну чего, где эти? Кто восистем но...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 Перезарядка, перезарядка. Давай, вот так вот, сейвик. Второй заход. Нам еще двое. Интересно, а вот этот вот. Бегом отсюда! Ах ты задница, блин! Ах ты задница! Я ж теперь вытеку весь. Я ж теперь, блин, вытеку весь. Так, все, одного работал собрался. Давай, папара папара парам, папа парам, папа-пам. Музыка. Музыка, музыка, музыка, музыка. Сюда. Не сложный, засранцы? Что, толпой набегает. Один-то ладно, один не проблема, блин. Одного уработать можно и без сейвов. Ну когда этих градов... Толпа, блин, набегает... Валить, валить, валить и не оглядываться. Все. Я в сейве. Перезарядка. Есть патроны вообще? А патроны-то у нас как закончились? Давай, с их ПК. Продолжаем, охотимся. Охотимся. Мы охотники. Идем на запах.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 Я лучше бегать не буду, чтобы этого не тратило замедление времени. Просто сосать, блять. Ты же бесполезный, это кусок, блин, кровососа. Грязная ты, блин, кровосиська, блин. Где там твой товарищ, блядь, третий, который... который... Который номер три, блин. Подожди, а где его заводил? Так, один тут. Этого я срезал. Один тут, один там. Один где-то хрен знает пополам, да? Где, где его завалил, блять, кто помнит? Так с этого я уже пытался, он бесполезный, овощ, как сказала бы. Так, ну явно не тут, блин, ну и не возле машин, блин, тоже. Пока что вижу один, там два лежит. Где-то тут. Ой, да их хрен бы с ними, а. Задание мы выполнили. ППшку не потратили, блин. Но мне придется потом монтажом, конечно, там много чего вырезать. Ой. Так. Ой. Извиняюсь, болею. Дух мщения. Это сдать квест. Ужигателя мозг найдется. Короче, найти хрень для выжигателя мозгов. О, давайте на бар стопаем уже. Я посмотрим, сколько мне заплатят за это. Это пипец, блин, там три хровососа, блин, сидела, Это опасно. Сколько уже попыток было? 6 Это вам скажу я... Дело непростое. Так. Давай вместо этой фигни... А хотя, слушай, если что, подсветить надо будет. Пускай будет, да? артефактами пока не ходим я слушай, Она место ПДА, да? не ПДА у нас тут и пока все идем на бар давай перекусим короче заслужили и он типа все равно еще не наелся да это нормально мы так проголодались тут даже пить не захотел а, хавки у нас больше-то и нету. А хавки-то больше-то и нету. Ладно, фиг с ним, как говорится. Пойдем, сдадим квест уже. Этот. Тяжелый. Потный, я не знаю. Такие же, как эти, как и блин. Такие же тяжелые и потные. Ч, пацаны, модные костюмы у вас? Вы что тиктокеры? Так, аномалия. Я чё, сам не стал тиктокером? Не влетел в аномалию. Так, что, опять, что ли, музыка-то на всю ебашит? Да, опять музыка. Ты меня спиной увидел?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 Ой, мужик, мужик, подожди, мне тебе, ты сейчас сдавать. Не, не тебе. Ну, ну ты мне хотя бы можешь капку подогнать, найти еду, да? Здорово, здорово, здорово, поздоровились, Дали. А, давай. Вода у меня есть, похавать, старый хлеб, какой нибудь Вот.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 Ну, все. Обожрался и вспотел. Давай. Сейчас посмотрим, сколько меня заплатит. Если что, боезапаса я, по-моему, слил, ну, тысяч на пять-шесть. Это вот минимум. Давай, удивляй. Я выполнил задание. Десять тысяч...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 Всего лишь 10 тысяч. Короче, такие задания я больше не беру, я не знаю. Ну, невыгодно. Ну, тупо невыгодно. А, тупо невыгодно. Здорово, здорово. Начальник у тебя хреновый. Десять тысяч. Два раза больше надо было, а не десять тысяч. 10 тысяч. Да, что ты говоришь такое? Непригодные. Давай, короче, взбирай их. Непригодные эти. М -м -м, так, это, наверное, Багмано лучше, да? Лучше бармен. а к тебе зашел за боеприпасами, да? Определенно за ними. Так, на это у меня есть, а вот на это у меня уже нету. Давай вот эти 1650 стоит. Остальным сердечником, несмотря сниженный урон медким тканям, данный урон обладает повышенной пробивной силой. Видите, какие-то бронебойки что ли. Все, давай, купили. Перезарядим скарб. А то, знаете, это вещь такая хорошая. О, нифига себе, он спать захотел. А где я тут могу найти место для сна? место сна где-то там где-то там эпопеи ли? А -а -а, новых боев на арене нету о слушай есть новые бои для арены давай севик все давай э -э -э -э давай попробуем еще, еще бабла подфармим немного. Три братка. Три братка, это хорошо. О, со мной еще тоже есть три пацана. Два пацана, у нас Котан, тебе все яйца отстрелил, а ты стоишь на месте. И ты, типа, хочешь сказать, еще живой. Он все еще был живой. Ох. Давай, сколько мне дашь? 4000. Давай еще бои на арене. Давай я сохранюсь. Давай, я готов. Особенный. Бой. особенный? Угу. Им, чего ты Сейчас покажу. Мне бокан дали, да? Тихо. Вот это блядь. Попасть на такие персонажи. Одному завалил. Да и туда ему дорога. Так, ну хп-шку у меня, подожрали. Ну она вроде не, хилится, хилится, то что я тогда съел, вот она сейчас дохилит. Все, нормасик, живем. Давай баб баблинский мой сюда, 6 тысяч. Сколько у меня теперь есть? 37 тысяч. 37 тысяч. О, есть еще один противник, Давай. Давай. Слушайте, а давайте как в турецких сериалах, я не знаю, там вот на самом интересном месте, чтобы вам было интересно смотреть следующую серию, чтобы вы ее ждали обязательно. Вот. Короче, на этом моменте мы закончим. Все, всем спасибо, ребят. Спасибо за ваш фидбэк, лайки, подписки, всех вас люблю, целую, все, всем пока.